Здравствуйте, меня зовут Юрий Плотников. Мне курс очень понравился. Я улучшил свою скорость чтения, понимание текста. Также он мне помог быстрее делать домашние задания. На курсах понравилось, понравилось разгадывать, находить отличия, разгадывать лабиринты. Ну, и я также уже рекомендовал некоторым своим одноклассникам этот курс. Ну, всем, кто будет это смотреть, тоже рекомендую. Спасибо. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Вот, я мама двух мальчиков. Хочу выразить слова благодарности тренерам-дагогам, которые занимались нашими детьми, за их терпение, за труд, что они вложили в них, частичку своей души, своих знаний. Вот. Конечно же, я буду рекомендовать этот курс. И считаю, что младший ребенок спрашивает, мама, когда ты меня запишешь, является как бы наилучшим доказательством того, что это очень интересно, весело, и, естественно, это очень нужно. Обязательно каждого человека, ребенка, взрослого, без разницы. И хочу сказать, что тоже несколько дней посвятил таблице Шуссе. И надеюсь, я все-таки вернусь в данную программу занятий.